Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Артемий, я основатель студии Взлет, которая занимается обучением простых людей заработку в интернете. Прямо сейчас я поделюсь с вами новой разработкой, которую мы назвали метод пикселя. Новый метод способен принести до 200 тысяч рублей ежемесячно. Заработок основан на значках для социальных сетей. Вы видите 5 простейших значков, но на самом деле, только 5 этих значков принесли нам уже около 80 тысяч рублей, и это меньше, чем за месяц. Чтобы вы понимали, таких значков у нас десятки, и все они приносят нам прибыль. Наверное, вы подумали, что эти значки какие-то навороченные и сложные. Не пугайтесь, вам не придется создавать их с нуля. Все значки уже придуманы нами, нарисованы профессиональным дизайнером и готовы к использованию. Просто берите и пользуйтесь. Мы предоставим вам библиотеку из 40 готовых значков, которые в сумме могут принести более 1 миллиона рублей каждому человеку, независимо от того, сколько человек их будут использовать. Чтобы заработать, со значками достаточно проделать три простых действия. Сначала нужно сменить цвет по инструкции на специальном сервисе, ссылку на который мы предоставим. Затем отправить владельцу аккаунта готовые значки в специальном формате. И наконец, получить перевод 990 или 1990 рублей. Почему только такие суммы? Потому что в процессе тестирования метода пикселя мы выявили, что именно эти суммы приносят наибольшую прибыль. Все, что вам остается, это тратить 2-3 часа, а по желанию больше, чтобы выйти на доход до 200 тысяч рублей в месяц. Не переживайте, в нашей онлайн-школе у вас будет все необходимое для того, чтобы легко и быстро начать. Мы предоставим все готовые материалы для запуска работы по методу. Добавим вас в закрытую обучающую платформу, где вы сможете смотреть подробные пошаговые видео уроки и повторять за нами действия, необходимые для заработка. Мы закрепим за вами опытного наставника, куратора, который в числе первых протестировал метод пикселя и заработал уже несколько десятков тысяч рублей. Он ответит на любой ваш вопрос и поможет в любой ситуации. Если бы вы спросили, почему стоит приобрести метод пикселя прямо сейчас, я бы ответил вам. Потому что сейчас у вас есть отличная возможность не только получить новую готовую систему заработка, а и шанс Превратить ее в постоянную профессию, которая будет кормить вас не один год. Друзья, желаю вам успехов и удачи во всех начинаниях. Буду рад видеть вас в числе сотен довольных учеников и жду от вас заветного сообщения с текстом «Все получилось». Всего хорошего вам. С уважением, Артемий. Студия «Взлет».